Всем привет, в этом видео продолжаем тренироваться дома, поджимаемся, я отожмусь 50 раз, объясню и расскажу нюансы, как тренироваться, как себя подготовить к этому выполнению, если вы не выполняете, либо у вас плохая подготовка. Свои отжимания выполняем после разминки. Нажались 50 раз. Хотелось бы сказать по этому поводу, чтобы увеличить свое количество повторений, необходимо отжиматься. Как бы это ни парадоксально звучало, для того, чтобы отжиматься, надо отжиматься. Но вся тут весь смысл в том, чтобы увеличить свое количество раз объем тренировок без большого закисления в мышцах до того момента, чтобы не накапливалось большое количество молочной кислоты, эм, это приводит к тому, что мышцы начинают в дальнейшем болеть, очень долго восстанавливаются и выбивают вас тренировки на несколько дней, а то может и на неделю. Эм, что даст вам, если вы сильно не закисляетесь, вы можете тренироваться три раза в день, два раза в день. И увеличит таким образом это увеличит ваш прогресс. Второй момент это большое количество отжиманий. Это не залог успеха, что вы начнете набирать какие-то большие килограммы мышц. Это уже идет в другой плоскости. Любое количество повторений это идет уже силовая выносливость, выработка такого физического качества, и там другие процессы происходят. Если вы начинаете отжиматься на количество 50 раз, 100 раз, 1000 раз, это сравнимо с марафоном, который собираетесь пробежать, большой объем мускулатуры не будет пропорционально влиять на ваше количество повторений. Третье момент это адап адаптация организма э, к тому упражнению, которое вы э, предлагаете. Если вы выполняете одно и то же упражнение, организм к нему адаптируется и у вас все легче и легче получается выполнение э, определенного количества повторений раз. Отжимайтесь сами, тренируйтесь, э, у вас обязательно будет все получаться. Тем, чем больше вы будете времени уделять этому, тем ощутимый будет тот результат, который вы будете, которому вы будете идти, вы обязательно его выполните. Подписывайтесь на канал, смотрите следующее видео. Всем пока, успехов!